Тут, короче, ремонтировалась башка, башка была перегрета, этот житель, который я подбирал, он, видимо, перегрел голову, и у него, короче, была изогнута башка, ну и, получается, здесь разобрали голову все полностью, поснимали клапана, все полностью сняли для того, чтобы ее шлифануть, вот, ее, короче, шлифанули, и собрали все назад на место, притерли клапана, поменяли маслосъемные колпачки, ну, короче, работы было немало. И линейку возьму, можно? Угу. Шикарно. Шестьсот к Ну что, здорово, друзья, я снова в сервисе. Сегодня разбираем красавчика. Это джиксер К9. Покажу, как я понял по мануалу, каким образом выставлять там метки ГРМ. Я не знаю, выложу это видео целиком, либо с полным ремонтом, либо только это. Поэтому так, извиняйте, я над кусками снимал видео, фото. Видео может быть небольшим, но так, может кому-то будет познавать. Из мануала что мы видим У нас получается нужно поставить параллельно башке а Вот эту вот метку 1, стрелку Здесь получается от метки 2 Нам нужно отчитать 12 звеньев И здесь будет метка 3 на впускном валу вот смотрите, вот получается 1, 2, 3 по звеньям считаем по соединениям звенья. И должно быть 12. Сейчас посмотрим, как мы это сделаем. Попал, притянул постели, уложил. Вот она получается метка 1. Она должна быть вот так вот. Вот она. И теперь смотрим. Отметки 2. Отметка 2. Вот она От нее отмечаем 12 звеньев Я ее мелом пометил Отмечаем 12 звеньев От этой метки И считаем Раз. Ее считаем первую Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Вот на 12 она должна стоять метка 3 Для того, чтобы они не убежали, потому что если мы ставим постели, накрываем их, а у нас получается уже второй раз у меня такое получается, что у меня проворачивается вал выпуска, проворачивается на одно звено. И получается при притяжении у меня на одну на один зуб она перескакивает. Я сделал вот таким вот образом. Я сделал две стяжки через отверстие валов звездочек. Притянул. Вот они. Не знаю, не видно, наверное, них да? Притянул, два, две стяжки сделал, чтобы она уже никуда не перескочила. И теперь спокойненько затягиваем постели. Я уже накидал сюда болты. Затягиваем постели, соответственно, по цифрам крест-накрест. То есть в мануале это все указано, и здесь вот есть цифры 19, 18. Вот они циферки здесь все отмечено. Для того, чтобы нам их не поломать. То есть вот этот первый, потом здесь второй вот он, третий, четвертый и так далее. Поперли Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Таким образом все это дело закрываем. Но не, не забывайте эти стяжки поставить. Почему? Потому что тут такая ситуация может быть просто перескочить. Ну, конечно, немножко по-идиотски сделаны метки странные. Кстати, по поводу метки на коленвалу. Вот он у нас успокоитель. Напротив него должна быть метка коленвала она здесь одна вот он. все остальное читайте мануал курите вон у меня расписание как я сделал лапана зазоры я все поставлял все шайбочки все выставил в идеалость примерно так решил поделиться маленьким роликом позакидываем это все болты я делаю это вот таким образом, чтобы их закрутить. Вот так вот, через стилеповёрт. Вот, ну, я, получается, их подзатянул. Но для того, чтобы теперь затянуть их правильно, чтобы постели четко усилить свои направляющие, нам необходимо теперь следовать затяжке. Вот у нас, получается, один. Вот так вот, подтягиваем чуть-чуть совсем от руки. Второй. Теперь берем третий, вот он, третий, цифра там в скобках. Короче, с обратной стороны подлезть, потому что там будет удобнее. Берем третий, четвертый, подтягиваем совсем по чуть-чуть. Мне не очень удобно снимать, одновременно и делать. Теперь ищем пятый, вот он. Там все, вы на цифрах найдете, увидите. Пятый, чуть-чуть совсем подтягиваем, шестой. То есть Не надо его перетягивать. А вам нужно будет постепенно его усаживать Вот он, садится, смотрите Видите, усаживается потихоньку. Пятый, шестой, ищем Седьмой, вот он, семь Усадка, смотрите Оп, восьмой Вот, наслабляется постепенно Смотрите, оп Совсем чуть-чуть Восьмой Теперь ищем девятый, вот он, девятый Вот цифры, видите, написано, вот они. Десятый. Это вообще можно так вот от руки сливаться. Потом небольшая подтяжка, совсем чуть-чуть. Буквально по чуть-чуть затягиваем. Так, дальше пошли. И вот таким образом, получается, протягиваем все остальные. Сначала просто руками, пальцами. Вот он одиннадцатый. И вот он здесь 12. То есть здесь получается все крест-накрест. К сожалению, немножко перепутано, потому что здесь две плашки. Когда одна большая пластина, здесь все намного проще. Там один, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, вот так вот. Вот такие дела. Так, у нас получается 12, и теперь ищем 13, 14. Вот она. 13, 14. Совсем чуть-чуть, буквально там, не знаю, вот на пальцах, чтобы все это держалось. 14, теперь ищем 15 И вот здесь 16 Совсем чуть-чуть 17 уже идет внутри, вот он То есть он у нас был, получается, в третьем Он у нас был третий, четвертый Теперь у нас 17, получается Вот он, видно? То же самое Чуть подтянули Здесь чуть подтянули 17, 18 Вот это 19 И внутренний и двадцатый вот так вот теперь он сидит внутренний тут который был первый он теперь 21 видите он уже отпущен чуть-чуть тоже чуть потянули подтянули второй. сильно не переусердствуйте эту можно поломать пла плашку эту пластину 23 24 есть у нас она постепенно уселась Вот она И соответственно 25-26 Это то, что идет с успокоителем Ее в принципе можно поставить в конце Вот она Сильно не затягиваем И теперь руками доводим. Тоже не сильно, совсем чуть-чуть. Почувствовали усилия буквально там нажали еще пару сантиметров на маленький вороток. И все. Примерно как-то вот так это все выглядит. А сейчас мы будем затягивать по мануалу. Итак, смотрим мануал, сжатие крутящего момента, ну это, конечно же, кривой перевод. Болт держателя журнала Камшафт 10 ньютон-метров, видим. 10, ньют... 10 ньютон-метров. Вот я выставил 10 ньютон-метров. Это маленький ключ, Джон Суэй, вот такой. И сейчас начнем здесь затягивать также по цифрам. Утяжка идет также по цифрам, ищем 1. Оттягиваем. Опа, есть. Второй. Есть. Ищем третий. Итак, по кругу. Такой ключ на самом деле найти не очень легко, потому что в основном в магазинах они большие все. От 20 ньютон-метров До 110 Опа Есть Так, это был третий, четвертый, пятый Не забываем, вот эти болты, которые с шайбами Они стоят именно В свечных колодцах Чтобы туда масло из-под башки Масло не проникало в свечной колодец Здесь с шайбами Здесь без шайб Вот эти вот Здесь медные шайбы стоят. Дальше шестой. Опа, вот он. До щелчка. Шестой. Теперь седьмой, восьмой. Вот он. Вот они уже ослабли. Так что от руки крутятся уже. Опа. Восьмерочка, вот она болтается, же видите, вот она. Я же от руки могу покрутить, потому что просела. Одной рукой неудобно, потому что одной рукой держу телефон. Опа, вот он, восьмерочка. Девятка. Ищем, где у нас девять? Вот тут у нас. Примерно как-то так по кругу. Сейчас, как я показывал. Все, затягиваем и собираем. Так, с работой натяжителя надо будет... Тут стоит вот такой вот масляный гидронатяжитель, как так сказать. Итак, что нам с ним нужно сделать и как его завести Здесь есть такие вот стопорные кольца. А, получается, что если мы доведем до первого стопорного кольца, то мы сможем его вот, вот это вот... Вот этот зацеп до первого стопорного кольца. Мы сможем его потом сбросить, а довести его до второго стопорного кольца, уже не сможем его сбросить. Так написано в мануале. Я не знаю, там написано открутить какие-то вот эти винты. Я не совсем понимаю для чего, но я нашел вариант вот вот, вот способа, вот так вот просто закручивая его. Вот он получается уходит. Вот он. Нам необходимо довести до первого стопорного кольца. Сейчас покажу. Вот так вот до первого стопорного кольца мы доводим. Вот так вот его подводим, щелк, все. Оно у нас стоит. Соответственно, когда мы поставим его уже в сам двигатель, там есть окошечко, а потом покажу. Нам нужно будет его вставить, прикрутить на два болта. Соответственно, потом надо будет через окошечко его сбросить, сбрасывается это вот так вот Отвертка, просто запихиваете вот так вот его, вот щелк, и все, оно сбросилось. Он стал на свое место, ничего больше делать не нужно, не нужно докручивать типа не докрутить до конца, потом дотянуть, это все фигня. Он сам себя отработает. Вот так вот. Просто его вот так вот взвели. Вот этот вот усик. Усик вот этот первый. Зацепили его. Просто придерживаете. Все. Он стоит. Вот примерно вот таким вот образом. Все. Соответственно, теперь вставляем его а, уже в сам движок. И через окошечко его сбрасываем. Сейчас покажу как. Вот мы видим посадочное место. И вот оно окошко. Получается вот натяжитель. Мы вставляем его сюда. Обязательно с прокладкой. Не забудьте прокладку. Сейчас поставлю. Вот берем прокладку. Взрываем ее. Вот вытаскиваем. Она получается идет из... Не паранита, как это называется, бумажная. Здесь обязательно обезжириваем. Обезжириваем все здесь, чтобы она хорошо прилипла. И ниоткуда не сочилась. Соответственно, также обезжириваем ответную часть на головке двигателя. Надо не забыть поставить... Жиклер. Вот натяжитель получается. Ставим прокладку а герметиком ставим вот сюда, вот так, вовнутрь. То бишь, наружу от двигателя. И смотрим, совпадает у нас или нет. Потом, после всего, когда установили натяжитель, вставляем два болта. Не притягиваем ничего, просто вставляем два болта и наживляем, чтобы у нас прокладка уже встала в свое место. Для того, чтобы она не уехала никуда. Чтобы у нас не получилось так, что мы выставили неровно и у нас она придерявила. То есть, например, мы поставим натяжитель, уже днем его до упора, а у нас прокладка криво вот так вот станет, и мы можем просто продырявить прокладку, соответственно, она ставит, станет, прокладка не соосно. Вот, получается, натяжитель поставили, провернули по прокладку, как нам она необходима, чтобы она стояла. Вот так вот. И теперь вставляем болт. Мы просто наживили, получается, болты, для того, чтобы прокладка у нас стала ровно. Теперь мы берем шестигранник на 8. Откручиваем вот здесь окошечко. Там внутри стоит резинка. Вот она, прокладка. Она, правда не резиновая, но бумажная, скорее всего. Но суть не в этом. Вот у нас получается, мы видим натяжитель. Нам его сейчас сбрасывать нет никакого смысла. Мы его еще не закрутили. Он у меня дальше не заходит. Почему? Потому что здесь цепь немного натянута. То есть она стоит сейчас неправильно. Потому что у нас здесь ослабление. И нам нужно немножко крутнуть коленвал. Для чего нам нужно крутнуть? Для того, чтобы здесь создалось натяжение. Но для того, чтобы не перескочила цепь, я сделал вот такие вот стяжки, как я уже показывал ранее. Теперь берем... Аккуратненько вот прокручиваем цепь, немного вперед-назад, неважно какую сторону, желательно вперед, конечно. И оно подтягивается. Здесь оно не перескочит, потому что у нас стоит. Вот он. Все. Оно стало на свое место. В принципе, нам не важно. Главное, чтобы метки совпадали изначально. Проверяем все метки. Единичка у нас ушла немного, но мы сейчас ее вернем назад, посредством того, что мы ее сейчас открутим назад. Много крутить не рекомендую, вообще коленвал в обратную сторону, но он этого не любит. Вот, смотрите, выставляем пометки вот здесь. Вот примерно так выставляем пометки. Здесь смотрим единичку, перепроверяем. Здесь смотрим единичку, чтобы она была вот так вот заподлицо. Отсчитываем 12 от двоечки. Вот тут будет двоечка. Здесь вот она. отсчитываем вот она. Раз, два, три. Вот здесь дальше. Отсчитываем 12. И чтобы 12 была на тройке. В принципе, все. Сейчас у нас натяжитель просто упадет. Смотрите. он станет на свое место. Нет, не станет, потому что он отчелкнулся. Он щелкнул, сейчас надо будет его обратно вытаскивать. Короче, весело. Шузыки обожаю. Закрутил я этот натяжитель. Надеюсь, у вас это будет намного все проще. Вот они, получается, стяжки стоят. Все вроде в допусках, все в размерах. А, к сожалению, первый раз, когда я закручивал, для того, чтобы замерить зазоры клапанов, первый раз, когда закручивал, у меня откачила метка. И теперь решил вот такими стяжками, так сказать, обезопасить. Итак, у нас вот окошко, он у нас не взведен. Мы берем сейчас просто какую-нибудь твердочку там или что-то очень тоненькое. Взводим его, просто натягиваем его туда И он заводится на свое место. Все, он взведен. Теперь у нас получается, я даже не могу его зацепить. Все, он взведен. Таким образом... Теперь у нас получается идет натяжка на цепь ГРМ. Я теперь могу спокойно связать эти стяжки и проворачивать коленвал, проверять все ли хорошо. Самое главное, не забывайте, народ. Вытаскивать свечи Потому что когда вы будете крутить коленвал Если у вас будет нагрузка А вот компрессия Вы будете думать А это нагрузка от компрессии Но если вдруг случайно Вы неправильно выставили метки ГРМ И у вас будет нагрузка при свечах Вы будете думать что это свечи То могут слиться клапана С поршнями Поэтому вытаскивайте Чтобы у вас очень легко прокручивался коленвал Итак ну что давайте срезаем Вот эти вот стяжки И попробуем повернуть срезаем выкидываем здесь срезаем выкидываем все теперь мы можем спокойно крутить коленвал проверяем цепочку что она не болтается и крутим коленвал проверяем и крутим коленвал для того чтобы понять а правильно ли мы выставили метки горем или нет поехали вот он крутится очень легко смотрите я даже сильно усилий не придаю вот он проворачивается Вообще можно сделать один оборот, можно сделать два оборота коленвала, чтобы потом перепроверить метки. Ну неважно. Я, например, сейчас до какой-то метки дойду. Условно говоря, вот сейчас ее докажу до метки. Почти, почти. Извиняюсь, что так некрасиво все выглядит снимать одной рукой и делать что другой не очень удобно. Вот примерно я выставил метку. метка выставлена, перепроверяем теперь здесь вот, у нас, вот он. единичка у нас за подлицо, вот она за подлицо и здесь получается трешка наверху. Сейчас будем считать от двушки. Итак, вот она двушка, чтобы вам было видно, вот она. Я сейчас просто фонарик выключу и буду отсчитывать. Раз, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10, 11, 12 У меня все сошлось И коленвал я провернул Ничего нигде не цепляет Попробуем еще разочек О, пошла она Ничего нигде не цепляет, видите? Вот, вот так оно должно все работать Теперь Можно замерять, конечно, здесь Я здесь на всякий случай замерю у нас получилось по выходу из того что мы там сделали перепроверь это еще один раз собираем накрываем крышкой мажем здесь герметиком под прокладкой потому что все равно здесь прокладка была с герметиком а с завода мажем герметиком закрываем наслаждаемся жизнью примерно как-то так здесь так, находится термостат сейчас его тоже будем менять короче примерно как-то так вот проводятся работы по ГРМ Спасибо всем, кто смотрел. Ставьте лайки либо дизлайки. неважно что. Пишите комментарии, что я правильно сделал, что неправильно. Делать именно как я. Я никого не призываю. Я просто делаю так, как делаю я. А там смотрите сами. Всем привет. Пишите комментарии. Главное, не матерные. Весомые доводы. Чуть не забыл. Перед установкой натяжителя надо не забыть поставить жиклер. Вот теперь я Ставлю натяжитель. Теперь сейчас буду взводить натяжитель и ставить джеклер. Что-то я совсем за него забыл. Собрал я этот джиксер. А, получается, вот эти вот серые фишки получились сверху. А, вот эти вот без кембрика, которые не снизу. Но суть не в этом. Для тех, кому это полезно. А, тут получается, вот К9 почему-то, вот у него получается, вот это на бак идет. И вот тут осталась вот такая вот фишка лишняя Это получается, где она фишка, здесь идет на датчик расхода воздуха А вот эта фишка, она как была грязная, я вот просто ее не разбирал Но Если присмотреться, она даже внутри вся грязная То есть она просто вот так вот болталась, видимо, привязанная вот здесь Просто разбирал все это дело Глеб, к сожалению, я сейчас не могу вспомнить, потому что я не видел и посмотрели, мы позвонили всем знакомым Короче говоря, вот эта фишка просто пустышка Если посмотреть на фильтр-бокс Вот я его здесь отмываю, под пеной у меня лежит Я вот пенкой немножко вот так вот обдал Вот, короче, если посмотреть на фильтр-бокс Вот он получается, датчик расхода воздуха А вот здесь, если присмотреться Есть почему-то две позиции То есть как будто два разных фильтра Вот видите, отмечен первый а вот отмечен второй. Судя по всему, здесь должен быть датчик. Сейчас вы увидите фотку, какой должен быть датчик. Потому что мы созванивались с ребятами. Они, они показали свой. Сфоткали. Вот, Короче, здесь, судя по всему, его просто нет. Датчика этого. Или, может быть, там какой-то другой стоял. Примерно так. И вот получается, этот датчик, он даже внутри пыльный. То есть, судя по всему, он здесь лежал всю свою жизнь, сколько он здесь прожил. Я решил сейчас на него надеть а презерватив вот такой напалечник вот так вот просто одеваю напалечник мне тут Захар помогает держать камеру вот так вот одеваю напалечник сейчас здесь изолентой завяжу там или вот так вот, ну, чтобы лишняя влага сюда не попадала Нафига она тут нужна правильно и привяжу сейчас его вот сюда и пускай он здесь будет к сожалению не я разбирал а помните, чтобы Глеб говорил что какая-то фишка была пустая но не помню какая я ее не видел я сначала подумал, что он имеет в виду про диагностический разъем. Но диагностический разъем находится в другом месте. Ну, примерно вот так сейчас я завяжу. Вот здесь находится диагностический разъем. Вот он. Аккумулятор. И вот он диагностический диаг разъем вот он. Ну, примерно так. Короче, собрал. Сейчас буду заводить. Первый запуск. Сейчас уже вроде все пособирал. Такой основной бак накинул. Фишку подключил. Как я и говорил, что вот эту фишку получается я заизолировал напалечник. Вот они, все как есть. Потом, как терзает мутные сомнения, что скорее всего это лишняя фишка. Итак, ну что, первый запуск включаем. Накачал бензин. Вторая передача почему-то стоит. Выключаем. Вот так вот. Сейчас что у нас? Все, накачал, нейтралка, гир 0. Ну что, как говорится, с Богом, так, сцепление подержи, пожалуйста, Не, Захар помогает, тут же с сцеплением надо, ну что, поехали, это уже радует, сейчас он накачает всю систему, Получается, натеритель пустой на данный момент. Надо наберется масло и сократить перестанет. Но вроде чеков никаких нет, ошибок нет. Только бензин моргает. И запах какой-то, фу! Так, пока выключаем, все нормуль. Сейчас зальем жижу, охлаждающий, еще не заливал и в принципе будем снова завалить температура 231 фаренгейт вентиляторы все нормально сейчас надо будет еще антипризы когда лить о пошел антифриз сюда давлением сейчас жижу все воздух выгонит весь остынет сейчас выключим он остынет сейчас антифриз обратно накачает вот эту вот вот он антифриз хотя он здесь полный там сейчас воздух весь выкачает, и будет гуд. Я заливал, у меня даже немножко не хватило. Тут получается мне хозяин принес 2 литра и на донышке там было, может быть, 100 грамм. На третьей флаконе, на третьем. А тут ну, на 400, что ли? Ну, примерно как-то так. Работает четенько, без всяких ошибок. А натяжитель набрался уже масло и перестала цикатить, для этого цокотила Все вот эти болты затянул по мануалу, соответственно. Всем привет, кто на связи. Лайк, like, дизлайк. Отписка, подписка. Пока-пока. С вами был Globus Motor.